Внимательно рассматривайте поступающие предложения. Пришла пора отказаться от того, что уже себя давно исчерпало. Новолуние Водолея 21 января. Пройдет присоединение Солнца Луны с Плутоном. В секстеле к Юпитеру и Трине к Марсу. Наступит хорошее время для начала активных действий. Но даже если вы не собирались ничего делать, такое положение заставит вас двигаться вперед. Лучше составить план действий и начать его реализовывать, чем хаотично, чем хаотично бегать, не зная, куда приложить свою энергию. В Венера три недели будет пребывать в знаке соседяков Адалей и будет направлять на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 А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим. Близнецы. Близнецы, близняшечки. Ну, давайте посмотрим, что вас ожидает в январе. Ну, смотрим. У вас здесь Марс. Марс продолжает до 12 числа находиться в ретроградном движении, а значит, многие из вас все еще продолжают. Какую-то внутреннюю атаку. Сами на себя. Сами на себя злитесь, сами себя анализируйте. Что-то, что-то вносит в вашу личность сумятицу. Ну, не переживайте, после 12 числа станете более активными и окружающими вокруг вас тоже станет легче. Начнете потихоньку оттаивать. До третьего числа, до третьего у нас Венера все еще продолжает гулять по козерогу так давайте посмотрим какой это для вас дом козерог так 12 11 10 9 8 дом связывает с чужими финансами ну я думаю что многие из вас имеют шанс получить очень хороший доход через своих партнеров также можете рассчитывать на какую-то помощь со стороны какие-то очень крупные вложения на какие-то важные потребности для вас с 3 числа венера переходит в Вандалее, Вандалеи для вас это тема девятого дома. Это высшее образование, это путешествие, дороги, это все, что связано за границей. Это может быть и возникновение каких-либо любовных взаимоотношений с людьми издалека. Это также могут быть еще какие-то приятные материальные взаимоотношения с людьми издалека. Это также время, которое можно благоволить поездкам, покупкам, совсем, что далеко и совсем, что высоко. Ну, понятно, что и образование, в том числе и для тех, кто занят вообще в сфере не только получения высшего образования, но и преподавания. С 8 числа на несколько месяцев в Лили точка искушения она заходит в ваш третий дом. Третий дом это сфера коротких поездок, коротких контактов. Также это еще касается механических средств, это также еще и какие-либо ваши родственники не совсем прямые. Там двоюродные, троюродные, братья, тё... братья сестры, тети, дяди и так далее. Ну, также ваши соседи. Так вот, значимость этих людей в вашей жизни будет возрастать чрезмерно. И будете слишком много уделять ему вниманием почему-то. Ну, почему? По этой точке искушения. Может быть, они будут от вас чего-то слишком очень много выходить, не будут давать вам по этой теме покоя. Ну, кто-то, например, хочет из вас поменять автомобиль. На более крутой, на более престижный. Ну и вообще как-то затариться какой-то техникой, которая очень дорогая, брендовая. Со 2 по 9 ожидаются благоприятные аспекты, которые в целом могут говорить о том, что вся ваша деятельность, связанная с получением чужих финансов, с вашей карьерой, с вашим дружеским окружением и какими-то вашими тайными делами, она будет удачной. Хотите, проявляйте в этом, во всех этих направлениях любую активность ну помните что если повезет то только лишь в том случае если это будет связано с какими-то старыми хорошо поверенными людьми ну а также какими-то старыми источниками потому что новые еще работать не будут по ретроградным планетам 14 15 будете крайне осторожны как в финансовых тратах так и в каких-то знаете возможным Неожиданные встречи, свидания Которые впоследствии могут вас огорчить И принести разочарование 22 числа Здесь будут складываться Такие благоприятные аспекты Которые помогут вам принять правильное решение Здесь кармически видите, смотрите, в 10 градусе Будут узлы находиться к Меркурию Это очень хороший аспект который знаете, принесет вам какое-то очень правильное, удачное решение возможность прям что-то кармически очень правильно решить ну и тем более, что это время, когда уже можно действовать, идти вперед, потому что уже все личные планеты прямые, а это говорит о том что повышается наша мобильность и возможности быстро действовать и рассчитывая на быстрые результаты так, Юпитер у вас идет по зоне дружбы до середины мая, а это значит, что количество ваших друзей будет увеличиваться. И интересно, что Юпитер-то он идет по Овну, он в гостях у Марса. Ну, наверное, это будет актуально, особенно для тех, кто занят ну, в каких-то таких воинственных направлениях военных. Теперь. 24-25 вас ждет удачи. 27. -го. 27 -го. Венера переходит в знак зодиака Рыбы. Так, рыбы для вас это уже так сейчас потерялась. Я 12-11. Да, Десятый дом – это дом карьеры, главных планов, целей вашей жизни, вашего статуса. Ну что ж, тут начинается период на три недели, когда вы можете рассчитывать на помощь покровителей, которые обязательно появятся в вашем окружении. Также это благоприятный период для вступления в брак, например, для кого-то актуально. Также увеличивается ваша способность сочувствовать, сопереживать. Хорошо для тех, кто занимается психологической деятельностью, для тех, кто занят медициной, в сфере образования, творческой деятельностью. Самое время для развития да, творческих талантов. Ну и 29-30 месяц закрывается благоприятными аспектами от солнца и... Меркурия к Урану, которые вам могут принести удачу в любой интеллектуальной деятельности, также в поездках, путешествиях, контактах и заключении договоров. Ну что ж, надеюсь, что прогноз был для вас интересен. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментарии.